Для чего нужен кармический партнер в этом мире? Все очень просто. Математическая модель этого мира предполагает, что в нем будут воплощаться нецелостные сознания. Целостные сознания в этом мире не воплощаются. А значит, если ты здесь родился, значит, в тебе уже есть какая-то определенная компонента нецелостности. Эту нецелостность нужно наработкой опыта в процессе жизни наработать, то есть себе скомпенсировать недостающие качества. Сначала нужно понять, что это за качество. Ты в субъективном восприятии реальности ты себе кажешься абсолютно идеальным, целостным, совершенным и так далее. Люди, которые попадаются, и люди, которых прежде всего притягивает собственная сила симпатий, любовь, там, сексуальное влечение, еще что-то, Оно всегда возникает не просто так. И не каждому встречному поперечному, потому что если каждому встречному поперечному, мы говорим здесь о сознании животного, которое не пойми почему воплотилось в человеческом теле, программная ошибка. Человеку, женщине, мужчине нравится не каждый мужчина, женщина, а строго специфический. В этом есть причина, в этом есть причина. Можно оценить с различных точек зрения, с физиологической, биологической, биологической биохимической, психической, идеологической, какой угодно. Какой нравится, с такой можно и, и, и описывать. Неважно, как это будет описано, важен смысл. В этом человеке есть то, чего нет в тебе. И вот находясь рядом с этим человеком, тот период времени, который отведен судьбой, программой, обстоятельствами, благоприятным или неблагоприятным эгрегориальным взглядом, или же собственными предпочтениями. Говорит о том, что в этом человеке есть некие свойства, которые ты хотел бы привлечь к себе в качестве элементов, необходимых до целостности впитывая в себе эти качества, впитывая в себя это качество. Даром говорят, что мужчина и женщина, если они прожили вместе довольно-таки много времени, даже внешне становятся похожими друг на друга, хотя, возможно, раньше и не были. Ну вот как-то вот такие два одинаковых с лица. Таким образом, партнер не зеркалит тебя, он зеркалит твою пустоту. Он зеркалит то, чего у тебя нет. Если сознание узенькое, вот такое, то от любви до ненависти маятник качается очень быстро. Это выражается в том, что то, что притягивается в качестве целостности, точно так же быстро и отталкивается. Поэтому взаимодействие людей с ограниченным сознанием, то есть не успевает впитаться, привиться эти качества, которые ты берешь от своего партнера, по разным причинам. Почему отталкивает? Потому что более высшие тела дают команду не брать, например, религиозное убеждение говорит, не берет ничего. Гад, Он еретик, не берет ничего. Или еще какие-либо чисто личные забубоны но обязательно с верхних тел, потому что оттуда идут команды брать, не брать. Взятие свойств и впитывание в этих свойств прежде всего выражается в том, что человек перестает быть нужен так, как нужен был раньше. Либо образовывается какое-то другое чувство, либо это чувство заканчивается. Но ты после этого контакта, после этой связи выходишь иным. Нужен ли он для рождения детей? Кармический партнер нет. Для рождения детей нужен самец противоположного пола. Кармический партнер не обязательно противоположного пола. Хотя изначально в этой программе предполагается, что да. Но поскольку сейчас программа развития сознания и программа развития души в каждом человеке становится несколько андрогинно, и рожденный в теле женщин может быть совершеннейшим мужчиной, ровно как и наоборот, четкое определение мужчина-женщина перестали уже быть такими четкими, как они были раньше. Когда людей было мало, а плодиться надо было много. Тогда да, тогда программы формировались с абсолютно четкой женственностью или абсолютно четкой мускулинностью. Если были какие-то исключения, то явно, что эти исключения рождались не для деторождения, они рождались для чего-то другого. Да, поэтому они становились шаманами, там, евнухами, еще кем-то, да, но необычными людьми, которые продолжают себя в детях. Они продолжали себя в другом. Соответственно. И нынче кармический партнер может быть не мужским для женщины и не женским для мужчины. Если, конечно, они не стопроцентные мужчины и женщины, тогда, безусловно, будет кармический партнер точно такой же стопроцентной противоположностью. То есть то, что тебе не хватает. Соответственно, Слово партнер, имеющее отношение к сексуальному контакту, и слово кармический, привязанное к слову партнер, ставить не надо, знак равно. Опять же, бинер из головы убираем. То есть убираем, если партнер сексуальный и партнер кармический, значит, сексуальный и кармический ставим знак равно. Это очень простая логика. Очень простая, детская, я бы сказала, даже логика. Да, если вас смущает слово партнер, назовите слово двойник. Да, и сразу бинер перестанет так сильно давлить над вашими мозгами. Карма это программа. Значит, если мы говорим о сути кармического партнера, мы говорим о том, что это программный партнер, программный. Он допрограммирует вас, вы допрограммируете его до целостности. Вот и вся разница между кармическим партнером и сексуальным.